Всем привет! Меня зовут Малинская Людмила. Сегодня получила очередной ДО-заказ по текущему восьмому каталогу. Так вот, у меня получился небольшой заказик на 15 баллов. Вот, вот так мыло жидкое мне опять заказали с ароматом апельсина и малины. Так, с апельсином у нас идет код 2741 и с малиной 2667. вот такой вот Очиститель антибитума, антимошка, код 11400, классно работает, хорошо очищает, против сложных пятен идет, такую еще. концентрированную зубную пасту заказали, код данной пасты 1694, тушь для ресниц, код 5374, заказали, жидкую подводку для глаз, Код ее 5772. Вот такую вот зубную нить. Девушка берет уже не первый раз. Вот опять я заказала. Сама такой пользуюсь, мне очень нравится. Код вот. 1514. Выставляла в группе, в своем чате Вайбера. Вот такую вот акцию. С данными кремами. Тонизирующий крем для ног Винотоник. Вот мы их заказали. Код 1733. Он классно работает, тонизирует кожу, создает ощущение свежести и прохлады. Обладает дезодорирующим эффектом. В результате получается у вас ухоженная кожа, красивые ноги и легкая походка. Вот таких мне 5 кремиков заказали. Еще девушка заказала вот из серии. Питательный крем для рук. Код 2508. Омолаживающий крем для рук от 2510 Потом такой вот восстанавливающий тоже для рук 2509. И вот такой вот увлажняющий 2511. И вот кремики для рук. Девушка заказала. Вот такой вот небольшой у меня получился заказик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!